Сегодняшнего вечера это Албания. Албания в контексте кейтдайверов, дайверов, ну, конечно, и не только, как любая страна новая. То есть, Албания нас заинтересовала достаточно давно. Год назад мы. Мы много где погружались в разных частях мира, Женя сошлись на том, что мы нигде не видели такой мощи, таких, такого потока воды, вот, как в Албании. То есть мы столкнулись с серьезными проблемами с течением, с гидродинамикой, ну, с такими новыми вызовами. Вот. И когда мы обсуждали, где же берется вся эта вода, которая вот с такой силой вылетает из-под земли, смотрели на красивые горы, сложенные такими горстующими силисняками. И, конечно, нам хотелось туда наверх, как с плеологом, то есть найти эти вертикальные пещеры, которые, соединяясь, собираясь в потоки, дают нам такие замечательные источники. Но целый год эта мысль не давала нам покоя, и этой осенью в начале ноября мы с группой плиологов выехали из Киева. Первая задача была двухнедельная экспедиция по исследованию верхних вертикальных пещер высоко в горах. Звучит классно, но, конечно, задача такая очень комплексная очень сложная. Это как найти иголку в стоге сена. То есть, учитывая нервы, так вот, глядя на все это и там применяя какие-то познания о гидрогеологии, определили, что у нас есть три перспективных горных района, но это огромные территории, труднодоступные, с непонятными подъездами, дорогами. Источники все находятся внизу, и высоты у источников небольшие, то есть это если говорить про Герои, Скотини, там, ну, основную часть пещер, высота источников не более двухсот метров. А горы известняковые здесь доходят до двух с половиной тысяч метров, и где-то там вот на высотах полторы, две, две с половиной тысячи метров, и находятся входы в эти пещеры, которые на выходе в долине мы видим, как вот эти вот источники, в которые мы ныряем. Погода нас ну, прямо не баловала что был выбран ноябрь месяц, потому что год назад, в декабре, мы прям наслаждались прекрасной погодой и решили, в ноябре будет еще лучше, еще теплее. Ну и почти так же, но почему-то мы поймали, наверное, там годовую норму осадков. И все это время были такие ужасные грозы, очень сильные, мало на что похожие. То есть мы обсуждали, понятно, почему в этой местности... Готовы последнее в храм Зевса отнести, потому что, ну, страшно, когда такие молнии. Ну, а в горах, понятно, чем выше, тем страшнее, особенно, когда попадаются такие вот странные деревья. Мы все обсуждали, как они, как в правом углу слайда, как они могут прийти в такое состояние. И все приходили, что, наверное, из-за ударов молнии, потому что других гипотез не было. Там, чем, чем выше, тем больше их. Но, тем не менее, мы здесь вот обозначены районы исследований, три крипта, которые нам удалось хоть как-то осмотреть что-то. Найти один, который под первой был признан не очень перспективным с то есть больше он сложен такими не самыми горстующимися породами, а два и три очень интересные хребты, постепенно сужая круги в последние дни экспедиции, мы уже обнаружили такие входы в вертикальные пещеры, удалось спуститься там, не глубоко, но на 30-40 метров, но, по крайней мере, это уже не просто поверхностная форма, это действительно входы а, в карстовые пещеры. И чуть-чуть больше сил, времени и энергии можно спуститься значительно глубже. Ну и найти другие системы с входами на более высоких их высотах. Вот такие вот албанские летучие мышки провожали нас и заманивали. Есть у нас смонтированный коротенький видеоролик о том, как это происходило, именно посвященный поисковой но Повторюсь, что если общая тактика изначально из Киева была очень проста, заезжаем, как можно выше, пока не жалко машины, пока есть где-то их прячем и уходим уже там с палатками куда-то ну, далеко высоко совсем. Но на практике это, конечно, было очень тяжело, выпускать дрона, смотреть погоду, мы часто ехали просто под стеной дождя, но здесь те редкие моменты, когда нам удавалось что-то увидеть и понять, где мы на карте Албании. Примерно выглядела первая часть наших албанских приключений. Потом мы плавно переходим к более интересной всем присутствующим теме, к дайвингу и кейв-дайвингу в Албании. Есть, закончив экспедицию, мы приступили к проведению курса «Интро ту кейв». Мы ныряли как и уже в знакомых нам местах, героя серии Кальтер, так и в нескольких других вот, сейчас как раз речь пойдет про пещеру Скотини. Скотини, или как мы говорим, албанцы говорят Скотини, или есть какое-то красивое слово, как Мазеров Героя. Они считают ее связанной с источником Героя, который находится рядом. Год назад мы как-то не сразу вот, долго искали эту пещеру, два или три раза. Навигатор заводил нас какие-то дебри, каменную деревушку, которая над ней. Потом, когда мы наконец добрались, потому что говорили, что очень классно, там очень интересно нырнуть можно, то уровень воды очень низкий, что она сухая, а, дальше. а вот, кстати, любопытно, вот вход год назад и вход э, в этом году. Смотрите, как за год заросло, да, то есть просто джунгли, через которые приходилось э, продираться. Вот здесь опять, вот Скотине, в 18 году, как выглядит пещера? Это туннель метров? 150 большой туннель с какими-то рельсами даже по проложенными и большой здоровенный зал такой с уходящими вниз в разные стороны направлениями затопленными при низком уровне воды здесь вот такое обнаруживается древняя ну, как милитаристская времен вот, постройки коммунизма албанского сооружения гидротехническое но нырять год назад мы туда категорически не захотели потому что подход был тяжелый заглиняные стены ну и так почти вертикально, но это требовало усилий и на фоне других объектов выглядело не так интересно. Но В этом году ситуация совершенно изменилась, ну, случайно наши одесские друзья-спелеологи как раз хотели посмотреть посуху, пройтись по этому залу и приехав туда убедились, что вода практически из входа выливается, то есть вода стоит возле входа. А, когда мы уже пришли, собрались нырять, вода отступила, где-то на середине этого туннеля но тем не менее очень удобно вот, очень удобный подход и мы сделали очень интересное погружение пещеры действительно я понял восторге поля поляков то есть весь этот большой зал с э, старыми гидротехническими сооружениями оказался затоплено такое э, микс Кейф река да то есть в пещере вы попадаете в индустриальную такую вот ну, железную это не шахта, да? Это а, да, это пещера. <клёзд> в> вот, и в 2018 году все вот эти шнурки, я помню, они в воздухе висели. То есть мы, мы в воздухе спускали с а Про то, как вот меняется уровень воды. Ну и пещера красиво продолжается, но мы ограничились доступными для ребят глубинами в 38 метров, ну, дальше а, все... все может быть дальше, ну, конечно, самая такая необычная часть – это вот такой большой зал, здоровыми железными штуками. Да. Наверное, самый знаменитый в среде киевдайверов в мире объекта в Албании это а, пещера источник Верои, о котором многие знают благодаря полякам, которые исследовали ее до значительных глубин. Ну и эпическое начало из такого красивого озера, заповедная территория. Там, для албанцев он тоже несет такое культовое значение. А, как выглядит он на топ топосъем раков сверху начинается красивым озером и продолжается проходом выходом пусть здоровенного колодца дальше уже вот идут глубины ну, на максимальные глубины которые вы видите Люди не доходили, это выпускали робота, по-моему максимальное погружение 240, 240, 40, метров, 240 метров, но это не 40. 40. Старнавского, нет, это, это, нет? это другого тоже поляка, у Старнавского 201 метров погружения. У поляков в течение трех лет ряд экспедиций был в Южную Албанию, они немало там сделали, но и больше всего их внимание было приковано к герою, то есть они больше всего работали здесь. Да, из э, тоже таких вещей, которые, можно сказать, революционными для гидрогеологии, что вход в эту пещеру находится на высоте 200 метров над уровнем моря. То есть она уже уходит ниже уровня моря. То есть там ну, совершенно какая-то гидрогеология Албании. Это ну, что-то не похожее ни, ни на что на планете. Ну вот. продолжали там, проведение курса на разных пещерах. И к нам как раз присоединилась группа из Киева, группа Дайтпоинта, нырять стало веселее. Вот Игорь прямо после 40 часов сидения в машине, по-моему, вот прям встал, да, поехал железный нырять, человек да. и пошел. Вот. Ну, нельзя сказать, что ему прям было там сильно хорошо после этого, да? но встал и пошел. Вот здесь мы уже большой командой. Но из э, тоже таких достижений, течение было сильное, то есть из того, что же, ну о чем, я думаю, что согласятся со мной участники э, группы, что Албания, ну и вот эти вот пещеры, это не так просто. Здесь что-то взять нахрапом, ну или вот, вот, то есть это не так, как выглядит, может быть, из дома, что пришел, вот зашел и ныряешь. То есть есть куча своих сложностей. То есть это агрессивная среда, течение, сложная гидродинамика достаточно, то есть проблемы на декомпрессии, которые, когда ну, не продумано возвращение, которые могут быть серьезны при таком течении. Но, тем не менее, у нас все получилось успешно. Было интересное погружение в пещеру когда меня просто разрывало. С одной стороны, мы вроде как планировали протянуть веревку, протянуть дорогу для того, чтобы ребята смогли зайти поглубже в пещеру, увидеть верх большого колодца. Но у нас была, вроде как, давно была идея экологической акции в этой пещере, потому что всегда раздражали в привходовой части куча покрышек, ну действительно куча мусора. Такой объект ну, планетарного масштаба, ну, такой вот красивый, уникальный и в таком вот состоянии. И с, мы с нашим другом Саймиром, вот он справа стоит у меня в модных штанах красных, мы с ним оговаривали, он тоже таким экоактивистом является, он много тысяч покрышек вытащил из моря, ну а там это проблема, потому что как они говорят, что в эпоху э, коммунистической бесхозяйственности, они его вот так вот это называют, вот, было принято сбрасывать мусор и покрышки везде, ну и прежде всего водоемы такие, но сейчас они очень раскаиваются, пытаются с этим бороться. Вот. И Саймир из таких разговоров, что может мы там почистим пару покрышек, он как-то очень резво взялся за дело. И когда мы приехали, мы уже обнаружили там мэра Геракастра, это ну, большой город вот на юге Албании, вот он стоит справа, кучу ТВ и все, и поняли, что надо ну что все, вот другой попытки или как-то потом вынести там одно колесо, что, что на это надо включиться мощно, мы посвятили этому Большое количество сил, но в результате около сотни покрышек было вытащено, там другой мусор. Они были в восторге, конечно, сняли про нас такую передачу во всех своих сюжетах. Рассказы, вот, какие молодцы, вот, герои с Украины. С uh, нами uh, был Паша, который делал uh, много съемок. Можно будет их uh, это видео посмотреть. Там видно, как буквально минутное uh, действует. На, на несколько метров дайвера может затягивать, потом швырять обратно, прикладывать об uh, стены. То есть, я думаю, что для всех это был какой-то новый экспириенс всех участников. Потому что все, все прошло благополучно, но определенные моменты были. Там распитые баллоны, регуляторы, потерянный воздух при прикладываниях к стены. Скажем так, албанский дайвинг, ну, он очень своеобразный, достаточно экстремальный. То есть он требует уважения к себе, к определенной подготовки. То есть должен быть запас всегда времени, сил, понимания. Сколько сил мы готовы потратить, чтобы успешно нырнуть и что-то сделать. Вот. И следующий источник, о котором хотелось бы рассказать, который тоже колоссальное на нас впечатление произвел. Это источник «Голубой глаз» по албанской Сирии и Место является чуть ли не самой посещаемой туристической достопримечательностью Албании. Потому что летом там тысячи туристов приходят посмотреть, как из-под земли выбиваются такие ключи красивые. Вот. Ну и самый основной, благодаря которому он свое название такое шикарное имеет, голубой глаз, это вот источник, который представляет себе вход в пещеру. Вход тоже в такую вертикальную пещеру, более узкую, не такую огромную, масштабную, как веруи. И ну, благодаря этому с постоянным сильным течением, такой вот сложный гидродинамик. Ну вот это по съемке общее. Общая цифра, что глубже 50 метров в пещере никто не нырял. Допосъемка выглядит немного не так, потому что мы с Женей, несмотря на борьбу с течением, год назад э, сходили, пройдя два сложных места еще посередине, сходили до глубины 48-50 метров. Она немного выполаживалась, там было больше объемов, в принципе, как внешне казалось, что меньше проблем с течением. Первые сложности начинаются от того, как зайти, как спуститься вот в этот первый стакан 20-метровый, то есть это возможно только ну, по веревке стационарно проложенной. Год назад, чтобы натянуть, мы использовали основание от знака придорожного, такого бетонного, отгазывали, бросали и только ну, вдоль этой линии как-то дальше отрабатывали катушкой. Там все время восходящее да, течение? Да. Да? А, да. течение в одну сторону, и оно как-то резко не меняется от времени сезона. Еще вот из того, что мы выяснили, погружаясь вот в разные источники, что это абсолютно не связанные между собой истории гидрогеологические. Все вот выводы поляков, которые они там допускают во время фильма, что... Скотини соединяется с Верою, что это одна система. Все это полная чушь, потому что ну, просто там температура на 4 градуса отличается. Воды уже, ну, то есть это абсолютно разная вода. Ну и по-разному себя ведет в разное время. Ну, то есть, если в скотини вода 14 градусов, то ну, в остальных источниках это 10, стабильные 10. Ну, да. ну серий кальтер, вот, тем пока по наблюдениям, у него вообще изменений никаких нет. Всегда какой-то устойчивый мощный поток воды. Да, есть еще отдельно можно посмотреть по Блюай, поскольку про этот источник хочется отдельно поговорить, потому что, конечно, нырнув уже вот на, на границу исследованной части, конечно, мы были взбудоражены, и даже в тот раз, Женя, ну, было бы немножко побольше возможностей, продолжили бы исследования. То есть сейчас это ну, действительно такое очень перспективное место, где можно сделать первопрохождение в Албании и, ну, в принципе, дальнейшие наши... Планы это провести да, исследовательскую экспедицию и проникнуть глубже. Да. Ну, об этом мы расскажем позже. сейчас тоже еще один ролик об этом источнике, чтобы... Самый знаменитый источник Албании, Сири Калтар. Течение очень сильно. Мы попробуем зайти. И грузом и после того как ты все время работаешь на воздушной подушке выходишь какой-то объем ты просто сидишься да, вниз уже заканчиваем да, по, по нашему путешествию то есть по планам на будущее планируется экспедиция по прохождению сирии и кальтер в дальнейшем может быть каких-то других пещер данного региона то есть в конце марта в начале апреля в течение зимы мы как раз будем э, подбирать, подбирать состав работать над подготовкой то есть это все будет то есть, пока инициаторы экспедиции э, Влад и я то есть но ну, из необходимых навыков, чего не хватает техническим дайверам, да, например, чтобы успешно нырять в Албании. Это, конечно, общесплеологическая подготовка, понимание работы с веревками, с методом закрепления на рельефе, рельефа, физическая подготовка и командная работа. Там не так все. Не, не, не, не так все просто, и, и с реками, и с морем, и с пещерами, как может ну, показаться в то есть есть нюансы и по периодам, и по этим мы занимаемся в течение полно, нескольких лет, да. Я помогу немножко Легу, потому что затронули только Кирик, дайвинг мы в прошлом месяце были, я команда, которая поехала с Дайвпоинтом, мы коллегу по помогали где-то, значит, он не затронул рекреационный дайвинг. Значит, там около 20 или 25 объектов, которые находятся на глубине до 30 метров. Вот. Кроме того, американская компания, которая изучала... Пасильдон. Да. Пасильдон, знаете все, она изучала реки, которые находятся в техническом режиме. К сожалению, технического дайвинга нет, а на тот дай клуб в котором мы были, э, э, Самир, он вспоминал э, э, хозяина дайв-клуба, он говорит о том, что, вернее, он как участник входит в комитет э, по дайвингу э, самой само Албании. И очень убивается, чтобы да, получили технические разрешения. Но тем не менее, это тоже интересно, то, что мы можем быть первым. Всегда вспоминают поляку, почему не вспоминают нас. Я считаю, что в украинском дайвинге много достаточно достойных дайверов и очень сильных и мощных, которые могут помочь колбаге. И все это. Поэтому поговорить с Орегой, мы решили, что все-таки хотим собрать достаточно мощную команду, не новичков для того, чтобы пройти этот Киев, закрепиться, сделать это хорошим сайтом. Вот Благодаря вот этой уборке шин оттуда мы приобрели связи с мэром, который нам дает Серьезный вест да, политики. Украинский давинг там оказался да. самый крутой и Поэтому Все, э, да, мы получим разрешение на такое пооружение. Ну плюс технический давинг, ребята, это очень интересно Как репетиционный, так и технически. Там есть ездает центр, который имеет свою лодку. Э, да, они не ныряют они просто показывают точку нахождения, там придется самим много заниматься тем, чтобы находить эти объекты. Но это тоже интересно. Вот. Ну и технический дайвинг, опять же, тоже интересно посетить те объекты, которые еще не видели. Албания для нас новая, она как попасть может в какую-то тайгу и увидеть там новый кедр. Ну. Всем спасибо. спасибо. спасибо.